Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, продолжаем видео отвечать на ваши вопросы. И сегодня такой вопрос, вот в последнее время часто поступают такие запросы, да? то есть, Максим, ты вот как бы говоришь про то, что как бы все упадет, я бы с удовольствием купил, но особо денег нет. Но опять-таки то, что денег нет, это отдельная история, мы, может быть, об этом поговорим еще. Но здесь <смех> вопрос, связан с тем, что стоит брать кредит сейчас или нет. Но смотрите, то есть базовый сценарий, который, который я рассматриваю в настоящий момент, заключается в том, что хотим мы того или нет, в Америке происходит ужесточение монетарной политики. И последние видео они, в принципе, целиком и полностью этому посвящены. Да, в чем причина, почему они будут продолжать это делать. И если мы базово понимаем, что Долларовая ликвидность в мире будет уходить, а в евро она пока что есть. Ну, Во-первых, я говорил о том, что доллар нужно покупать. Во-вторых, если мы говорим про Россию, да, то есть про Россию можно в принципе предполагать, что сейчас будут введены санкции. То есть законопроект находится на рассмотрении в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. И тут нужно понимать, что скорее всего вероятность того, что будет наложен запрет на покупку российского долга достаточно высокий. А, возможно, там будет наложены какие-то определенные запреты в отношении российских, а, российских банков. То есть, точно, я думаю, это не будет не Сбер и не ВТБ, будет что-то на уровне Россельхозбанка, Госпромбанка да, с небольшими объемами активов. Но суть не в этом, суть в том, что санкции будут введены да, и российский государственный долг запретят покупать сроком до 14 дней. Чему это может привести к тому, что Россия не сможет занимать на, на, на широком рынке? Россия не сможет, а, ну, то есть она, возможно, нужно будет занимать только на локальном рынке, да, и получается, что единственный способ наполнять бюджет, это сделать таким образом, чтобы бочка а, нефти а, в рублях стоила много, да, и это девальвация рубля и укрепление курса доллара. Потому что нового на самом деле ничего не придумано здесь, в этом направлении. А, и поэтому мой базовый сценарий предполагает, что в принципе доллар будет расти. То, в принципе схлапывание долларовой ликвидности будет расти а, так вот а, к чему я все это говорю я это говорю все к тому что а, есть хороший инструментарий да то есть мы понимаем что скорее всего доллары ликвидность будет схлапываться люди будут бежать из рисковых активов а, фондовые рынки могут потерять значительные средств, значительный объем капитализации и к этому моменту по-хорошему иметь деньги и Поэтому то есть, пока что ставки низкие процентные, да, но относительно низкие. Они, конечно же, подросли за полгода, потому что инфляционные ожидания увеличились. То есть сейчас имеет смысл взять кредит. Но очень важно, да, то есть очень важно, каким способом нужно брать этот кредит. То есть, во-первых, у вас размер кредита не должен превышать размеры ваших ликвидных активов. То есть, как леверидж, как инструмент, который может потенциально увеличить вашу доходность, кредит имеет право на существование. Но опять-таки взять кредит нужно для того, чтобы купить упавшие активы. При этом мы не знаем, когда активы упадут в цене. Поэтому кредит можно взять. На эти денежные средства, то есть мы его точно не тратим, на эти денежные средства мы берем доллары, Доллары можем разместить или на банковском депозите, или в ячейке. Да? То есть мы понимаем, что доллар, скорее всего, будет укрепляться. И спокойно подождать. Да? То есть, когда вот эта вот монетарная политика, когда ликвидность продолжит снижаться, рынки начнут падать, доллар глобально будет укрепляться, это по продолжительности может там, от 12 до 24 месяцев занять. Да, мы поплатим кредиты, но нужно понимать, что когда наступит кризис, да, то есть когда начнется волна распродаж, взять кредит будет невозможно, да, то есть начнутся трудные времена достаточно. И в этом случае банки вряд ли будут кредитовать, тем более если у вас нет какого-то значительного обеспечения или вы не трудоустроены, то есть у вас нет работы, а риск потери работы в кризис он тоже как бы присутствует. И поэтому... Поэтому можно говорить о том, что кредит можно сейчас взять, кредит надо брать в рублях, эти деньги в рублях переводить в доллары, да, и побыть непосредственно доллар до момента падения, падения на 30-50%. Очень важный момент, акцентирую на этом особое внимание, да, если у вас вообще нет денег, да, и вы хотите это сделать, то есть у вас нет ликвидных активов, то в этом случае вы очень серьезно рискуете, потому что доходы могут выпасть, потребуется кредит отдавать раньше, потребуются деньги для того, чтобы выплачивать средства по кредиту, а у вас их просто элементарно не будет. Поэтому очень важный момент. Да, берете, считайте свои ликвидные активы. Что такое ликвидные активы? Банковские депозиты, наличная валюта любого рода, да, то есть которую вы быстро можете обернуть денежные средства, облигации ОФЗ, да, а, какие-то дивидендные акции, которые в принципе могут хорошо, ну, то есть не будут сильно падать на падающем рынке. А В принципе сюда же можно отнести какую-нибудь инвестиционную квартиру или гараж или земельный участок или дачу, которую вы покупали там, я не знаю, в инвестиционных целях, но при этом очень важно оценить ее не столько, сколько вы думаете и не по той цене, по которой такая же квартира или дача или земельный участок стоят выдаются. То есть стоят в объявлениях, а вот действительно вызываете риэлтора и говорите, слушайте, вот хочу продать квартиру или хочу продать дачу, вот если мне завтра понадобятся деньги, сколько это будет стоить? Вот по таким ценам оцените свои собственные активы и на размер вот этого обеспечения да, возьмите кредит. Вы здесь мало рискуете, то есть, во-первых, самое главное этот кредит не потратить, перевести его в валюту посидеть, дождаться коррекции и, соответственно, использовать момент вот этой вот просадки. Я думаю, просадка может быть достаточно глубокая для того, чтобы купить подешевевший актив. У меня на этом все. Надеюсь, был полезен. На связи был Максим Петров. До свидания вам и удачи. Ну, а если понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. До свидания.